Всем привет! Сегодня мы будем просматривать мои старые видео на моем старом канале. И некоторые могут показаться на вид, что они не смешные. И сегодня мы их будем просматривать и смеяться вместе с вами. Так, первое видео, которое мы будем смотреть, это закон Ньютона врет. Исааку Ньютону на голову упало яблоко, и он открыл Закон всемирного тяготения. Неправда! Закон всемирного тяготения открыли еще до Ньютона. Просто всем открывшим его на голову падали слишком тяжелые предметы. Что-то я здесь в этом видео ступила немножко. Надо было чуть-чуть поэнергичнее сказать. Так, а второе видео мы будем смотреть. Второе видео у нас будет. Это состав красоты. Самое красивое число 486 тысяч. А почему это самое красивое число? Правильно! Потому что 90 умножить на 60 и умножить на 90... Что? Я вообще не поняла шутку. Вы что-нибудь поняли? Я, например, ничего не поняла. Следующее видео, которое мы будем смотреть, это скетч «Меня удочерили». Пап, а вы меня удочерили? Думаешь, мы бы тебя выбрали? Помню эти усики и бровки. Папа в халате. А сейчас мы будем смотреть, как получить iPhone ай 7. Пап, этот телефон уже устарел. Мои друзья уже новые. Купи мне айфон... А волшебное слово? Маша Какая еще Маша? Что за Маша? Это же твоя любовница Тебе, наверное, чехол к телефону нужен? Тебе еще и чехол к нужен? Вот этот канал мне напоминает всегда почему-то Новый Год И, кстати, давайте-ка сейчас посмотрим ролик про Новый Год Мама, мама, елка горит! Доченька не горит, а сияет. Мама, мама, а теперь шторы сияют! <звы> шторы сияют, как мама сказала, так я и сказала. <звы> а теперь шторы сияют. Ну вообще прикольный скетч, да, мне он понравился, нормальный. Я там, мама, смешная, тоже в халате духовку закрывать. Какое же мы следующее видео посмотрим? А, вот это и посмотрим. Зачем ты его убила? И тут такая перчипай. Мам, что это? Луковый суп, Ты убила Чиполина? Нет, я купила его уже мертвым. То у меня очень Ну, все скетчи мы сейчас смотреть не будем. Я ставлю для вас ссылочку в описании. И, кстати, если вы хотите, чтобы я продолжила снимать скетчи, то подписывайтесь на мой тот старый канал. Если там наберется хотя бы 2000 подписчиков, то я обязательно начну снимать скетчи. Ну, а с вами была Ксю. Пока-пока.